Один интересный момент, который открыл впервые Маршл Юлис в 1967 году, что даже деминерализованный, именно деминерализованный, обезвоженный, замороженный-размороженный фрагмент кости, в котором точно нет клеток, как и подтвердили гистологические препараты, способен индуцировать эктопическое костеобразование. Но что за соединение э, обеспечивает это тогда было неизвестно. И только потом оказалось, что выделенные именно из компактной кости Путем мягкой деминерализации, как мы рассмотрели раньше, этиленодиаминтетрацетатом ЭДТА или гексоцианофератами и другими соединениями, которые способны хилатировать кальций и высаживать его, сохраняя структуру пространства неколлагеновых белков межклеточного вещества. Именно они способны индуцировать образование костной структуры вне нормального окружения костью или в тех зонах, в которых имел место дефект. На сегодня мы используем этот механизм, применяя деминерализованные препараты компактной кости при различных костных пластиках, потому что они содержат большое количество морфогенетических белков. Кроме канальцевого транспорта в костной ткани есть еще один очень важный механизм, который называется щелевой транспорт. Это микропрепарат э, костной клетки, плотно запечатанное в межклеточное вещество, которое имеет контакт с кровеносным сосудом. И именно вот эти плазматические мостики, маленькие шивки, которые имеются у клеток, близко расположенных к кровеносным сосудам, обеспечивают так называемый щелевой транспорт. Чаще, конечно же, он происходит с сосудами, которые находятся в каналах. В 1971 году э, пара ученых Дотти и Шоуфилд установили, что Гидростатическое давление в капилляре выше при образовании в нем жидкости, чем при обратном всасывании при образовании жидкости в ткани, чем при обратном всасывании в сосуд. А когда происходит обратное всасывание, то в сосуде выше концентрация белка, ну, в частности альбумина. Впоследствии, это было только в 71 году, впоследствии было определено, что, конечно же, обратный осмос, и это давление назвали э, осматическим, э, обеспечивается за счет высокой концентрации белковых компонентов. И именно они по разнице концентрации вытягивают воду из тканей в сосуды. Поэтому поступление в жидкости из сосудов в костную клетку нормально физиологическое, а выведение как, например, при минерализации межклеточного вещества, оно происходит за счет повышения концентрации белка в крови. Ну и это коллоидное состояние, оно и обеспечивает обратный осмос. И даже несмотря на то, что низкое гидростатическое давление, то есть фактически давление столба в сосуде, оно недостаточно. Жидкость при этой концентрации также может переходить в клетку. То есть в области щелевого транспорта формируется конгломерат белка, в межклеточном пространстве и внутри э, лакуны, и за счет повышенного концентрации белка при низком гидростатическом давлении, то есть оно не давит физически на клетку, происходит осмос жидкости в клетку и поступление питательных веществ, газов, низкомолекулярных. В 1870 году ученый Келикер открыл уникальные клетки, которые... Впоследствии были названы остеокластами. Основная их функция заключалась в том, что они выгрызали кость, формируя характерные для этого области или ниши, которые впоследствии были названы по автору ниши хаушипа или лакуны резорбции. На микропрепарате изображен фрагмент остеокласта, ориентированный, который содержит ферментов и области с ними и формирует так называемую гофрированную каемку. Сюда приходят протолитические ферменты и взаимодействие с межклеточным веществом формирует характерную для этого процесса щеточную каемку, которая на самом деле образуется за счет того, что первично протолитические ферменты разрушают не коллагеновые компоненты межклеточного вещества и высвобождают коллагеновые волокна. И за счет этого формируется как расческа, такая характерная, щеточная каемка. Остеокласт, он имеет моноцитарно-макрофагальное происхождение и образуется из клеток крови. Изначально было заблуждение на этот счет, и несколько ученых проводили ошибочные исследования, показывая, что остеокласт формируется из клеток кости. Но впоследствии... В 1963 году ученые Джи и Ноулин поставили точку в этом споре, доказав стопроцентно, что макрофаг образуется путем слияния нескольких моноцитов. Поэтому макрофаги способны также к подобной активности. И еще до образования остеоклассов, то есть огромных вот этих клеток, или при ограничении доступа в те зоны, где будет в последующем происходить Резоркция кости. Эту функцию выполняют макрофаги. Исследовали это явление также парабиозом, подключая мертвый организм крысы к живому, и наблюдали, и метили тимидин-тритиевыми метками радиоактивными для того, чтобы смотреть, что происходит. Остеокласты образуются также в состоянии стресса всегда. То есть, несмотря на то, что один организм был живой, а другой мертвый, туда поступали клетки остеокласты. При пересадке мертвых трансплантатов, то есть многократно замороженных и обезвоженных, еще в 1952 году Хэм и Гордон они пересаживали блок аута кости и чужой живой кости. Понятно, что второй вариант, сегодня мы отлично об этом знаем, он подвергается отторжению через в среднем 10-14 дней. Не происходило образование кости во втором случае, но при этом остеокласты образовывались в обоих случаях, как в случае пересадки живого фрагмента аута кости так и мертвого. Остеокласты образуются после слияния клеток крови, поэтому у них может быть от 2 до 100 ядер. Объединяясь между собой, клетки после этого ориентируются в дальнейшем, у них формируются структуры ферментов протеолитических, и клетка получает характерную ориентацию, формируя гофрированную каемку к наружу, а сзади обеспечивая большое количество питательных веществ и компонентов, которые поддерживают ее жизнедеятельность и обменные процессы. Так, например, был открыт остеопороз и явление как запрограммированное формирование большого количества остеокластов, которые... Определили это путем проверки на костных клетках и было установлено, что клетки крови и клетки кости образуются из одних и тех же предшественников, а в частности и остеокласты. И эти метки присутствовали в тех же самых клетках. Каемка она принадлежит кости. Это остатки коллагеновых волокон и растворенное межклеточное вещество. Поэтому на препаратах мы видим очень характерную как щетку, образующуюся из фибринов волокон. А каемка является частью резорбции. Синтез белка э, межклеточного вещества, который выделяется клетками, остеобластами при их созревании и формировании и минерализация межклеточного вещества происходит параллельно. Если минерализация наступает раньше, то Количество клеток в межклеточном веществе уменьшается, и кость утрачивает свои функциональные способности. Если образование э, белков межклеточного вещества опережает кость, которая недостаточно минерализована, кость теряет свои механические свойства. Ну, на этом э, построены процессы рахиты и цинги, которые достаточно хорошо изучены на сегодня. В области головки бедра и крупных трубчатых костей образование костной ткани в этих зонах происходит вторичным методом из кальцинированного хряща. В кальцинированный хрящ впоследствии замещается новой костной структурой. Там формируются клетки э, переоста надкостницы, которые способствуют отделению внутрь новых остеобластов вот как мы видим на микропрепарате слева. И формирование новой костной ткани. Здесь он представлен уже созревший фрагмент кости.